Ребята, в преддверии Нового года у меня к вам есть один вопрос, у меня тут такая дилемма. Как вы считаете, что лучше подарить? Айфон или поездка куда-нибудь? Айфон или поездка куда-нибудь? Напишите мне прямо сейчас в комментариях, это очень важно. Всем привет, кисы и коты! Я так рада вас видеть на своем канале. Сегодня прекрасный... что там, ночь? Но настроение прекрасное. Надеюсь, у вас тоже. И сегодня мы знаете, что посмотрим? Вау-челлендж! Wow в этом челлендже мы увидим необычные сюжеты, странные, которые мы не увидим никогда в жизни, в обычной жизни. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, на этой неделе сбудется одно ваше заветное желание. Итак, 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну что, поехали, в Вау-челлендж. Вот, это то время. Если у вас нет такой штуки, купите. Это очень-очень прикольно. Классно, да? Вообще, можно поставить целую кучу вот таких утят. А что, заняться-то нечем, да, больше? Ну ладно. Я считаю, что он управляет какой-то таинственной силой, которая мне неизвестна. Какой? Ой, мамочка, как он это все сделал! Круто как выглядит! Я бы хотела это пожамкать, тоже это так прикольно. Что это там? Кто это там? Это кто? Что они там достают? Да что это? Я не понимаю! Камень. Камень разбили, достали камень. Еще разбиваем один камень, подождите. Я не совсем понимаю, я сегодня просто в розовом, и до меня не доходят всякие секреты планеты. Это что? Какой-то древний, может, ископаемый, я не знаю. Ну ладно. Это по реальности происходит или не по реальности? Это, это, это глюк, да? Это не существует, да? Но если бы это существовало, я бы наверняка об этом знала. Или это все-таки существует? Но выглядит как будто что-то нереальное. Как такое может быть? Я не знаю. Skyview. Это может такой -то торговый центр какой-то есть? Я не знаю. Но выглядит красиво. Это где? Если это есть. Я не знаю. Ну и ладно, прикольно выглядит, да по-любому это настоящее. Короче, я гадаю, гадаю, гадаю, моя интуиция молчит. Выглядит как настоящая, значит, это и существует. Короче, давайте это существует, это по правде, это по-любому правда. Да это правда, да-да-да-да-да, как бы тогда они его ночью снимали. Не может быть это прям быть компьютерная графика такая? Зачем тогда ночь делать? Если бы они хотели сделать компьютерную графику, они бы показали и днем, а не ночью. Завтрак было написано, и что это означает? Завтрак? Ладно, завтрак. Это их завтрак? Какая-то простынь? Шучу. Это может быть жвачка? Я не знаю, что это. Или тесто так растягивается. Смотрите, жвачка. Да блин, она закосячила, она провала часть. Ну ладно. Такое ощущение, что она очищает огромную льдину, да, такую? И она такая очищается. Вот. Так, аккуратненько подбреваем. Как ты так ровненько это делаешь? Это уже как-то странно выглядит сейчас. Выглядит квадратно слишком. Это слишком квадратная голова сразу такая широкая смотрится. А вот они как бы прорештушировали и нормально произошло. Ну, не знаю, не коротковато ли, я не знаю, как-то странно выглядит, потому что у него такая голова. Ну ладно, у всех разная голова. Ты, главное, свою не разбей, потому что ты... Вы знаете, я раньше хотела научиться паркуру вот такому. Че Чё, вообще, о чем я думала? Я не понимаю, я такая странная порой. Бам! О, как это круто выглядит! Почему так ярко и так офигенно? Ля-ля-ля! А вот это реально? Это реально? По-любому это реально. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Это где? Это в Бразилии, что ли, где-то? Это в Бразилии по-любому! Так, подождите. Сейчас оно туда переместится? Вы это видите? Они все перемещаются слоями прямо в другую бутылку, которая как бы в сверху стоит. Это чудеса. Чудеса на виражах. Что-то как-то мерзко стало. Фу я не ем яйца. Перестала. Глюк какой-то у меня. Опять заскок. Ну ладно. Классная вата. Знаете, не какой-то там беспонтовой формы, а она такая какая-то, у нее четкая получается. Знаете, как пуля. Моя вата как пуля. А Уже какая-то другая форма. В предыдущей мне нравилась больше, но зато в этой форме больше ваты. капец ты накрутила! А вы замечаете, что она разноцветного цвета? Она радужная. Я не знаю, ее можно в десятером просто есть и будет классно. Вот этот аккуратней парень. Вот я бы точно, знаете, что сделала? Я бы вот так вот вот упала бы туда лапкой левой. И уже бы... Ну, короче, все. Плохо все бы закончилось. А что? Это книги, я понимаю. Это колодец из книг? А что будет, если одну вот так вытащить и почитать? Оно все разрушится? Я бы точно проверила это. Он сейчас будет рисовать на грязи. Грязи. Грязюки. Грязный арт. Называется это собака. Это просто, знаете, не какое-то там пресловутое... Помой меня. Ла-ла-ла, как все пишут, да, у нас? А это просто ты такой вот рисуешь, и все. И такой хозяин машины такой, я никогда не буду это смывать. Это так красиво, это так красиво. Кто это сделал? Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите! Промахнулся, мазила! Ну, это опасно играть с таким... Что, как, так? Ты что, плаваешь с тиграми? Ты тарзан, он тарзан, увидите его волос. У него волосы длиннее, чем у меня И они все за ним Я надеюсь, не для того, чтобы сожрать Как можно плавать с тиграми, как можно быть таким смелым Я бы не рискнула 20 часов, чтобы сделать это видео 20 часов Обалденно Это как заставки на новеньких телефончиках Что там у него налито? Большой бум Раз, два, три да! <свят> Дубай Была я там недавно, там так хорошо, там -то хорошо, и скоро я туда вернусь, я вернусь туда обязательно. Что-то мне не верится, я ни разу не видела там такое облака. Может это какая-то обманность? Я такого не видела, значит оно и не было. А вот этот, этот, этот, этот, этот вулкан да извергается, это ужас, ребята, не ходите там, где извергаются вулканы. Да мы тебе не верим, а деньги-то не настоящие, они не настоящие у тебя, а ты обманываешь специально хайпуешь. Мы люди не глупые здесь собрали, все понимаем. Это как это? Это как это так красиво? Вы помните, был такой парень, который рукой вот так сделал, и перед ним разверзкались вот эти вот воды Моисей. И все прошли водяной дом, как будто ставили туда такой фон, знаете, и он показывает какое-то изображение. А, я знаю это озеро, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я, кстати, видела его в Инстаграме много раз за ним наблюдала, ну реально розовое. А все почему? Потому что там существует определенный вид водорослей. И когда эта водоросль цветет, озеро становится розовым, как моя кофта. Круто, да? Это потрясающе. Это нереально вообще. Понимаете, какая красивая природа. Я так люблю это все. А вот тут уже другой оттенок. Видите, оно, оно по-разному. Красный и розовый. Ну, это самое красивое. Одно из самых необычных красивых озер. Ой, ну надо же. Ну надо же, как мы живем. Да посмотрите. Я не знаю. Ну что за лакшери? Это жизнь такая. И как с этим жить? А кому не отправили столько еды, там никого нет. Вот, ребят, мы бы там с вами поместили все вместе и просто кайфанули бы, представляете как. Так. Капец, сколько яиц. Капец, скокаиц. Что теперь это он все будет замешивать руками? Или у него какой-то прибор есть? Потому что я не вижу никакого прибора. Смотрите, смотрите, смотри, сейчас волна пойдет. И. О -о -о -о, уронил камень. О, какая грязная! Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую пока!